Ну, давай так, какой политической платформы, так сказать, позиции партии ты придерживаешься? Блин, какой? Я за порядок и дисциплин. Считаю, что в нынешнее время нельзя говорить что-то плохое ситуации в стране не в масштабе страны, а вот в масштабе региона можно, ну, там, обтирать всевозможных мелких чиновников, которые отвечают за большой объем нашей жизни. Угу. Давай вот. так, сейчас поправочку, на то я не сказал сразу. У нас тут вопрос, короче, мат не приветствуется, мы не ну, ругаемся. Я... Нет, я не матерюсь, старались угу. Вот потом ну поймешь в любом случае нормально это очень хорошо поэтому э, какую страну ты имеешь в виду Спасибо. хорошо ну мы тут все фактически с россией вот э, и дальше исходя из твоего тезиса который ты уже сказал я предполагаю что ты так или иначе не против или за рыночной экономики правильно но, как ты сказать, она есть, и никуда от нее не деться. И другой системы пока не придумали. Ну, насчет не придумали, ты не прав. Другая система тоже есть, она, была. Если она есть, то она ну, не так работает, как нынешняя система рыночной экономики. Тут вопрос политэкономии. То есть, э для каждой политической системы существует своя экономическая база. И в обратную сторону, экономическая база, Формирует свою политическую систему. То есть, рыночники формируют как раз капиталистическую систему, буржуазное общество. Ну, вот. да, да. Плановая экономика формирует советскую, со советскую власть или социализм. Социалистическое общество. Тут вот в чем дело. То есть, все связано между политикой и экономикой. Экономика и политика. Да, но опять же, вот эта плановая экономика, она себя не жила, как в со стране Советского Союза. И даже Китай, который является социалистическим, он в какой-то мере касается буржуазной, как не живет по принципу плана. Угу. -то. Давай тогда я тебе расшифрую, что такое Китай. На сегодняшний день Китай не является социалистической страной. Ну, нет. Она, как почему не является У власти, стоит социалистическая партия. Нет, нет, ну, нет, нет, нет. Дело mm -hmm. не в этом. Это с позиции буржуазной точки зрения, с буржуазной идеологии ты сейчас и рассуждаешь Я рассуждаю с двух сторон Так как я могу рассуждать и по социализму, и по капитализму То есть капиталистическая точка зрения у тебя правильная То есть она у тебя поставлена со школы, с института, там еще где так сказать, ее формировали там СМИ Все так Но есть другой взгляд, а другой взгляд говорит вот о чем о том, что плановая экономика не изжила себя, его просто-напросто, образно выражаясь, убили, потому что, когда пришел Горбачев, он сразу заявил о том, что нам нужна другая экономическая система, он не стал говорить о том, что нам не нужна советская власть, нам не нужен социализм, он сказал о том, что нам нужна другая экономическая система, и начал, собственно говоря, тут же преподносить о том, что нам нужен рынок, а Становление рынка – это уничтожение социализма. Однозначно. Вот так. Ну, либо в другой форме. Ну, смотри, про Китай. В Китае присутствуют, существуют э, частники. То есть, есть частные средства производства, есть частные предприятия, то есть, хозяева. Пока есть хозяева, это страну, это государство, эту политическую систему э, фактически можно называть как отступление от социализма. Я не знаю, был ли там социализм, не было его в Китае. Я про это не берусь спорить, потому что это глубокая история для меня и не моя тема. Но на данный момент, учитывая, что есть хозяева, есть капиталистические рыночные отношения, то там, получается, там, в Китае, раз рыночные отношения, значит капитализм. Все. С элементами социализма. Нет. Юр, а можно немножко попал Знаешь, Общался, общался с ма... маоистами, есть такая группа даже в России. Uh -huh. Ну вот они за Вьетнам, за Корею, там, за Китаю труд. Так вот они говорят, даже в, в документах к, китайской компартии еще только написано, что они еще только строят социализм. И к социализму не пришли. То есть у них НЭП, который очень-очень долго затянулся. Ну, э, да, я полностью согласен, что они социалистическая страна. И с некоторыми они элементами буржной силы. Они ориентированы. Нет, да, ориентированы, ориентированы да, да. да. Дело... Как это Но было в Советской России в 20-е годы. Нет, нет, нет. Послушай меня. Значит, буквально цитата Ленина. Про тот момент. Про НЭП. НЭП – это отступление от социализма. То есть это не социализм. Ну так да. вот они и говорят, что они еще... Они еще находятся в стадии непа и социализм не построили. Все. Значит, мировоззрение граждан Китайской Народной Республики э, имеет буржуазные корни. Буржу. Да, буржуазные. А да, но у власти кто какая партия? А правила по каким живут? Дело не в том, кто у власти сидит в этой ситуации. Кто формирует это все. А формирует те же самые хозяева. Вот в качестве примера, пожалуйста, тебе я тебе сейчас приведу <как> документальный фильм, можешь посмотреть, не грубо выражаясь, не я снимал, снимали и китайцы или американцы, Ну, да, мне все равно по большому счету американская фабрика 2019 года. Пример, как работают китайцы, находясь в Америке, как они создают там, завод предприятия, не создают, вернее, а поднимают. Потому что в каком там в начале двухтысячных завод был закрыт. Американские хозяева перебросили производство там в Индокитай или там, в Мексику, ну, неважно. Вот. И завод закрыли. В результате поселок это или город, это все остался без работы. Вот. То есть, посмотри, прикинь, пусть даже там 50%, как говорится, правда. Ну, это, в принципе, документальный фильм, очень даже показательный. Обрати внимание, в конце. Когда идут хозяины, идут рядом, так сказать, его управляющие, говорят о том, что вот здесь вот сейчас там работают два или три человека, мы их заменим на роботы. То есть я к чему это подвожу? К тому, что при социализме, при той идеологической платформе на первом месте стоит человек. В данной ситуации на первом месте стоит вопрос о прибыли. А раз о прибыли, значит, в любом случае... Это не вопрос о прибыли, это элемент капиталистического общества, но не социалистического. Все? Да, я с тобой соглашусь и не буду спорить. Но э, прибыль, да, согласен. Социализм человек согласен. Но то, прибыль без рабочего не будет. То есть. Чего-чего? но прибыль без рабочего человека сомнительная вещь то есть тот же хозяин должен обеспечить этого человека рабочим условиями труда да и зарплатой соответственно потому что ну, то, то есть должен бесп... беспокоиться о благосостоянии тех же рабочих угу. хорошо роботы, да роботы согласен но Ему придется нанять персонал, который будет эти роботы обслуживать. Хорошо, я с тобой соглашусь. Отчасти? И, их, их, конечно, будет гораздо меньше, о. чем э, ручного труда. Так. Но, соответственно, о, ну, тут очень тонко все, понимаешь? А Руч, я... Ручной труд, Сейчас это, я... скажем, качество, согласен. Это меньше количество, но качество. Продукт более качественный, так сказать, индивидуальный. И он дороже стоит, но когда выходит на какую-то… Сейчас я сформирую… Если выходить на более глобальную, там, масштабные работы, то, конечно, роботы нужны. Но это уже будет, грубо говоря, штамповка. То есть он набирает кучу людей, набирает от лужей этих роботов опять же он не просто робот ой, от служив персонал специалистов uh -huh. понимаешь то есть э, опять же робот стоит бешеных денег туда простого человека с улицы подпустить ну как проблематически uh -huh. что-то сломать uh -huh. то есть нужен специалист специалист стоит дороже это я к чему, потому что на примере э, моей профессии я мебечи. У нас есть например, станки, мебель, которые uh -huh. мебель, они есть сложные. И вот я живу в Петербурге. Специалистов, обслуживающих, даже не обслуживающих, а настр на настройщиков данных станков. Их раз-два и обчелся. Uh -huh. В Петербурге. Uh -huh. То есть, да, он приходит, он говорит, я возьму за это, но будет вот это стоит столько-то. Uh -huh. и, и его выцепить очень тяжело. Вот тебе простой пример. Хорошо, понял. Да, он свою работу делает на ура. Просто великолепно. И в течение года можно вообще об этом, о поломке станков забыть. Но он берет за это соответствующие деньги. Хорошо, давай так. Сейчас, минуту, Сергей. Сергей, минуту. Значит, вот ты сказал тонкий момент. Повтори, пожалуйста, к чему твоя фраза вот эта была? О том, что... Но все равно капитализм должен заботиться о человеке. Uh -huh. ну, так получается. Uh -huh. Кто будет это все делать? Хорошо. То есть надо обучать, нужны специалисты. Хорошо. Это, в нынешнее время это особенно остро стоит. Uh -huh. Простой рабочий сейчас, например, в России, например, хорошего токаря, даже хорошего камещика, если больше скажу, нет, все, все, там все. улике тяжело. Значит, я сейчас или Сергей, тебе можем принести э микроскоп и расширить твой тонкий момент и увеличить его, чтобы тебе было понятно. Смотри, раз главная цель э капитализма – это получение прибыли, то вопрос не в получении товара, а в получении прибыли. Да, да, да. Так тут противоречие. Да, но ну, чтобы получить прибыль, надо что-то продать. Так извини мне, давай так. Какова прибыльность того предприятия, на котором ты работаешь? То есть? Чистая прибыль предприятия, где ты работаешь. Или, скажем, каков процент дивидендов, если у тебя есть акции предприятия, каков а, процент мне... дивидендов ты получаешь? <кười> ну, <кười> у меня все сложно. Я не то, что там работаю, я там отрабатываю аренду производства. Ладно. Частник. То есть ты, ты по процентам ничего сказать не можешь, так? Ну, я могу сказать по, по товару. Ну, это, наверное, всем известно, что себестоимость товара одна цель, но продаешь ты его в два раза больше. Так вот, я тебе сейчас разверну этот вопрос. Элементарно просто. Я производственник, технарь по своим, но, так сказать, в разных но направлениях плохо работал. Плохо слышно. Я говорю... Далеко. Так, я производственник, технарь, но по своим направлениям я работал в разных, короче, можно сказать, отраслях. Так вот, смотри, прибыльность производственных предприятий, неважно, что производят, максимум 15% чистой прибыли годовых. Потому что если там макаронная фабрика в Москве Имеет 7% чистой прибыли годовых Вот И эти деньги, что называется делить между собой хозяева Учитывая, конечно, на содержание техник, На содержание зарплаты и всего прочего Вот То, смотри, я тебе простую схему сейчас обрисую Так как, опять же, опираясь на то, что главный для них прибыль Так вот для них получение этих 7% или 15% – это всего-навсего ступенька. Им просто не хватает денег для того, чтобы зарядить эти деньги на тот же самый финансовый рынок, на котором они смогут получать, там, если по облигациям там, на сегодняшний день, и 10% чистой прибыли, без всяких, так сказать, головомоек или проблем с персоналом, с техникой, со всякими инспекциями. Им это все нафиг не нужно. Или просто прийти в банк отдать сумму в управление и они будут получать там 30% чистой прибыль годовых. Ну, естественно, налоги с них высчитывают. Вот. Понимаешь? Поэтому у них стимул один. Так сказать, отработать, пока это работает, потом, если что, все это дело скинуть со своих плеч, наплевать на все эти проблемы там, наемных работников, техники, и крутить деньги, потому что это более прибыльно и выгодно. Если я когда работал в банке, мои коллеги делали сто процентов чистой прибыли годовых, имея перед собой два монитора, э, системный блок, интернет. Больше ничего не надо, никаких наемных работников, ничего. Ну, понятно то, что в банке есть и уборщица, все это понятно. Но сама по себе схема понятна? Где? Вы... Понятно, я не спорю, все правильно. Все. Но, чтобы получить эту прибыль, все равно нужны специалисты. А вот можно теперь я. Давай. А, а еще, еще пункту. Э, а люди такие, что, сам понимаешь, рабочий человек будет искать где лучше. Он спокойно уходит и вообще без проблем ищет других. А как в Советском Союзе были такие, э, как, как говорили в Советском Союзе, незаменимых нет. Но при этом, и говорили, кадры решают все. А теперь можно я? Да, а да, ты до этого, э, до этого сказал, вот, я, не, я немножко твою речь заду наперед прокручу. Ты начал говорить про э, спеца, который очень хорошо настраивает делать. То есть ты говоришь о рабочей аристократии, о том, кто может буржую, как говорят, диктовать свои условия. Вот я приду и настрою станок за полмиллиона. И ты никуда не денешься, будучи буржуевым. Ты ему заплатишь. Да, согласен, да, да. согласен, правильно. То есть это рабочая аристократия. Таких единицы. А есть еще в основном трудящиеся, которые работают на этих станках каждый день там по 8, по 10, по 12 часов срочный заказ заказы. Вторую смену прихватят. То есть те, кто уже просто работают. То есть более-менее их больше людей. Найти их проще, соответственно, труд их намного дешевле. Это основная масса трудящихся. Ну, вот. А теперь к самому началу разговора. Ты сказал, прибыль. А что такое прибыль? Я не экономист, не знаю. Я понимаю, я скажу, но объясняю, но... Простыми словами, прибыль это неоплаченный труд. Вот именно вот эти, большинство, которому не доплачивают. Этому 100 рублей я не доплатил, тому на тысячу не доплатил, штрафы ввел. Вот скорее всего прибыль. уже сверхприбыль. Сверхприбыль это когда ты делаешь что-то очень... Придумал какую-то вещь, которую никто еще не делает и может продавать за бешеные деньги. Вот это сверхприбыль. А это есть как раз вот прибыль обычно это неоплаченный труд. То есть, набрал ты э, в лесу э, эти, березы, она какие-то, ну там, копейки стоит. Связал веники березовые и продаешь. Сколько стоит веник? Это твой труд, плюс это стоимость этих веников, грубо говоря. Да, но за, ну, вот. за ветки от березы ты не платишь. Ну, да, вот. то есть это чисто, скажем, вот как раз твоя прибыль. Ты продаешь веник по 100 рублей. А когда пришел дядя, у тебя оптом эти веники забрал, сказал, я тебе по 10 рублей за веник, а сам продаст через свою сеть по 100 рублей по этой же цене. Может, даже дешевле. То есть, э, грубо говоря, вот эту разницу, то, что он оптом взял так и с работой. Он у тебя берет, ты делаешь э, корпуса мебельные, там еще что-то, шкафы. Но э, полную стоимость, за да, то, чтобы этот дядя продал эту мебель, плюс стоимость материала, ну там плюс амортизация, как это, ну правильно посчитать по бухгалтерии, там налоги, накладные, и все, и все. ты полный прибыль не получаешь. То есть прибыль это неоплаченный труд того, э, тех, того большинства рабочих. Согласен, согласен, я не спорю с вами. Я просто говорю о том, что в любом случае в жизни, воспитывать, обучать и без, заботиться о рабочем классе в любом случае надо. Потому что сейчас да. все довольно-таки сложно. И я же вам говорю, что даже простого каменщика найти. Прошлое камечка это довольно большая проблема. Как оказалось. Я сам Правильно, в шоке три... говорю, узнал. Но это не 30 является... Лет... Один... 30 камечек. лет рабочую специальность уничтожали, как могли. Закрыли все ПТУ, закрыли Но все не училища. Нет, не так. Ну, уже как, 90-х годов. 90-е, да, а сейчас-то все наоборот возрождается. А что возрождается? Да все возрождается. ПТУ открыли, есть, обучение да. какое-то бесплатное да, да. есть. Так, это уже необходимость стала? Конечно. Когда потому... поняли, что остались голой жопой? Да, есть когда необходимость. И когда ничего своего нет, уже гвозди в Китае закупали. Но... То есть, эта сама жизнь нагибает буржуев и заставляет заниматься все таки производством. Да? Потому что раньше, ну, когда все развалилось, торговать, как казалось, проще и легче. Ну. Купил, а вот продал. А при, сове, при советской экономике. Тут буржуй постоянно прибыли. В, в этом месяце вынул себя там на яхту, в этом месяце на, на самолет. Там, Ой, ну не, не, не на яхтах ездили. Ну, ну. я, я тебе просто говорю. Ну, на новую машину себе. Уже не машины. Ну, это все зависит от объемов производства, правильно? Ну да. А при плановой социалистической экономике э эти деньги остаются также в производстве. Да, но там все государственное было. Ну, так, а оно куда пускает? Тут же в производство. Да, но тот же директор фабрики не, не мог себе позволить э, больше, чем Нет. другой директор фабрики. Ну, даже партийные боссы, которые были в советское время, что он себе мог позволить? Дачу, машину, все. А там привилегии. Да. Ну, ну, ну, это привилегии. Ну, дали ему государственную дачу. Она там государственная дача, примерно как, как сейчас. Ну, хороший дом. Но это же не его, это государственный. Это не его, он пользует. Дали ему машину с водителем, правильно? Но ну, это уже, как говорится, ему для работы. По статусу. Пусть там он и по статусу там ну пусть у него там жена за папками съесть но это ерунда по сравнению с тем что выводите сейчас деньги из производства что вы хотите сказать все плохо ну, а что хорошего отказались Хорошо. от нормальной действующей системы и вели мы... на то время она изжила себя почему ну потому что время идет вперед а мы все сидим на этих плановых э... Этой плановой экономике и ну, учитывая э -э потребность населения и технологии чем на склады всякую всячины будут покупать не будут никого это не волновало ну. Вот сейчас Китай с этой же самой проблемой столкнулся, понимаешь, они нахерачили все эти продукции, еще пандемия, экономический кризис, и вот они сидят с этими товарами, которые ни в Европу отправить не могут, ни в США, тут бойкот, там бойкот, тут санкции, кризис перепроизводства. А если был бы нормальный план, они знают, что в эту страну надо сколько китайских талпочек. Сюда надо столько-то пластиковых игрушек, сюда столько-то машин, сюда столько-то станков. Было бы, наверное, четко, и никаких бунтов не было. Да у них столько народа, его надо всем обеспечить работой. Так вот именно, кризис перепроизводства. Обеспечить работой не могут. Продукцию сбыть некуда. Заводы стоят. Они вот сейчас сам пандемию у себя раскручивают. Да, но это не, это не система же виновата. Система. Нет. А если б не было пандемии, не было политических кризисов, что тогда? Все было шло по плану. Ну, ты сейчас вокруг пандемии сейчас видишь? Ну, ост -э, Остаток-то остался. Ну, остался. Ну да. там пандемия, ну, Люди пока? всегда болели. Люди всегда болели. Но не так массово. И не закрывали заводы и, блин, города. Так вот поэтому и закрывают. Понимаешь, Не тут не пандемия виновата. А дело в том, что заводам много лишнего малого бизнеса, который надо закрыть, чтобы забрать прибыль из малого бизнеса, крупный бизнес. Переворачивай ситуацию с ног на голову. И ты поймешь, что как раз из-за того, что производство не... Сейчас минуту, придумали, звонили мне. Но, в общем, мое мнение таково, что пока все идет не так ужасно, как вы мне это все описываете. Ну, смотри, ну при, кризис в производстве, когда общий мировой кризис в 2008 -го году начался с американских домкомов, от того, что люди не смогут ипотеку возвращать, так он продолжается. И вот то Майданом на Украине. Прикрыть то пандемии, то и еще чем. А любой кризис разрешается войной. Ну, не любой. Не всякий экономический ну, кризис должен ну, заканчиваться войной. Ну, это, это у нас сейчас крупный экономический кризис. И разрешение. Вот вспоминай. Даже то, что было в ну, 1908 год. Кризис начался. Первое, что. Была испанка. Если помнишь такая болезнь. Да. Помнишь? Да, да, да. Она унесла больше жизни, чем на тот момент. Ну, потом погибла в Первой мировой войне. Также кризис из-за испанки. Но испанка кризис не разрешила. Все разрешилось Первой мировой войной. А, соответственно, после Первой мировой еще... И революции пришлось разрешать, потому что уже политическая вся система была в полной упадке. Но кризис экономический это ни при чем. А потом вспоминаем дальше. Ладно, Советский Союз тут выскочил, выстоял, создал Союз, социалистическую систему. 29-й год, США. Эко... Начало экономического кризиса. Который также перерос в войну 39-45 года. Причем здесь кризис в Соединенных Штатах и Вторая мировая? А потому что вы выскочили из кризиса, из того же, который начался в 1929 За счет войны, Второй мировой войны. Да, но тут при чем здесь это? Ты же говоришь, что... Кризис заканчивается войной. Они выскочили. Кризис, кризис заканчивается войной. Да, Идет нет, как да. раз увеличение военной продукции. Так да, нет. Знаешь, они даже свой кризис от этого 2029 -го года за счет э, поставок нам свою промышленность подняли. Полинный... Да. А так получилось, что мы у них покупали это все. И, да. и причем здесь кризис. Ну и потому что до этого тоже. у них был кризис с такого же перепроизводства. Ну, они вылезли за счет э, того, что мы покупали потом... и, и выскочили самой первой державой в мире. Да, но... Немецкая Германия брала у них кредиты до еще да. войны. И до войны, и возвращали ну... потом... И, и а по войну 13, начал и Гитлер... Ну а кто Гитлера снабжал? Кто Гитлера снабжал? Кто кредиты давал? Американцы. То есть они целенаправленные, и гид. Ну, не целенаправленно, они заботились только о своей прибыли. Не задумываясь, да. тем более, о другом континенте. На другом континенте. И, кстати, кому пер первому-то войну-то в Германию? Сначала Чехословакия, ладно, это мелочь. Потом Польша, тоже мелочь. А потом, ведь Англия как мы мощной державе. Это все в кашу свалили. Но война-то Вторая мировая началась же не в 1941, а в 1939. Вот за, за эти два года как раз они успели Чехословакию взять, Польшу взять, Францию, Англию начать войну. И только в 1941 уже вступили в войну ну, Советским Союзом. За счет э, завоевания территорий, э, захвата ресурсов, Германия готовилась к войне уже с Советским Союзом. Францию же они купировали полностью. А -а, не полностью. Ну, как не полностью? Ну, на юге их не было. Немцы туда не ну, пошли на юг. В Италии при, э, пришли фашисты также к власти. В Испании пришли фашисты. Помни, 38-й, 1939 год. Когда знаю, но... наши добровольцы Чего там воевали. Такой? А к тому, что любой кризис разрешается войной. А да нет, что Думаешь, что, американцы настолько были продвинуты, что давая кредиты Гитлеру, узнали о том, что он будет воевать? Ах, да, Ну, извините, в Адама Смита и Карла Маркса им вполне были знакомы. Нет. А они учли то, что Советский Союз вел переговоры с Францией и Англией о создании некой коалиции против Германии. Они об этом знали, знали, кто э, мог дать гарантии, что мы не договоримся, или наоборот договор, договоримся. В итоге мы, естественно, договорились с Гитлером, потому что Англия и Франция э, на переговоры ну, закончились ничем. А если почитать, что Сталин предпринимал э, перед войной, 30, ну, перв, Второй мировой, он искал союзников. Союзников в лице Англии гер... э, и Франции. О том, что заключить договор между тремя державами, о том, что если Германия нападет на ту или другую страну, даже если страна э, предоставит возможность добровольно... Э, свою территорию для размещения или передвижения немецких войск, что вот эти три государства объявят Германию войну. И вот они напали на Чехословакию. Подожди, вот а, ты говоришь, что а, а, американцы с надеждой того, что война будет, и они давали плохие кредиты. Да нет, конечно, они давали только из-за того, что, блин, это выгодно было им а, и, и все. То, что Гитлер объявит войну, это было витало в воздухе, но не факт. У нас, у нас был Сталин подписан договор с Чехией, с Польшей, что в случае а а а агрессии Гитлера э все, все войду помогут. И Англия должна была помочь. Но ну, Гитлер напал на, на Чехию. Сталин вызвался. Польша не дала разрешение на проход советских войск на помощь чехам. Да, я знаю об этом. И Англия не вступила. Англия и Франция по... просто промолчали. Никакой реакции. Промолчали. Не было. То есть дождались, пока на них нападут. Так же и на Польшу. Польша была уверена и в том, что, что Англия и Франция за них заступится. И вот только после этого, тогда уже Сталин, ну, после видя, что такая ситуация происходит, подписал. А, а, ему, деваться а, а ему деваться было некуда. Вот как сказал Черчилль, когда узнал э, о акте молодого рибентропа. Ну, что когда его спросили, говорит, что вы думаете об этом? И что вы хотите? Они. А Сталин нашел поддержку у нас, но он нашел поддержку в Германии. Правильно. Никакой истерики по поводу этого в мире, ну, в Европе, не было. Потому что все все прекрасно понимали, что Сталин заботится о своей, о территории, о территории безопасности. Все правильно. Ну, Я вот. согласен. Это сейчас уже по, поднимутся, что ли? Типа, вот так, злой плохой Сталин свое время ну, подписал. Но забывает о том, что те же самые документы с Германии подписывала и Англия, и Франция, и Польша. Да, Польша в тридцать четвертом году подписала. <связывая> Потому сраные поляки. Ублюдки. А почему, а почему а сраные? Сраные. Ну, ты не забываешь, Нет, что... Ну, в Польше в этот момент был такой же буржуазный правительство Пеусутского, который при первых же выстрелах войны свалила в Англию. в всю страну. Они раньше. уехала? Нет. Как раз, 1 сентября 39-го. Они ушли, когда раздел Польши был. Нет, они сразу же при же войне свалили. Когда.. Советские и германские войска вошли в Польшу, еще не было войны. Мы когда разделили Польшу с Германией, да, там, ладно, да они сбежали уже. Да, да, да да, да. да, Ну, ну, ну вот после помочь. акта, акта Молотова-Риббентропа. Это, ну, если да. я не ошибаюсь, есть... это весной. Нет, или... вот после 1 сентября, когда нет, они... нет. немцы напали. Ой, по надо почитать. Короче говоря, я даже, э -э слушал Алик, даже можешь найти такой неприятный исторический факт, что немцы э -э, дошли же, они в Брест, но потом после подписания акта, немцы торжественным маршем ушли из Бреста, а наши их проводили. Есть даже такой факт в истории. Короче, когда был раздел Польши, советские войска вошли на территорию Польши, э -э и там даже вплоть до того, что ну, нас обвиняли, есть такие обвинения, что мы захватили Польшу незаконно э, с Германией. Но э, были найдены документы о том, что правительство Польши сбежало раньше, чем русские войска, русские войска вошли в Польшу. Там разница была в 4-5 часов, вот так вот. Они сбежали, как только сразу. Немцы зашли. Надо немцы, немцы при захвате Польши, спокойно прошли до Бреста.